1 марта, первый день весны. Уже устала я, честно говоря, отдыхать зимой, хочется работать. Вот. Но еще рано. Почему? Ну вот у меня градусники лежат. Вот температура земли 0 градусов. Ну и хочу сказать свое веское слово. Потому что у меня теплица уже не первый год. Я уже точно не помню, то ли 4, то ли 5. А может больше, не знаю. Забыл я, когда я ее построил. Вот уже, уже переделал, переделал. Да переделался до того, что еще буду переделать. Вот это все неправильно. Значит, овецкое слово, потому я хочу сказать, стоит ли заносить <coughs> снег в теплицу. Вот. Как видите, я не заносил. Что это дает? Ну смотрите, если бы сейчас тут был белый снег, почва у меня не прогревалась. Правильно? Правильно. А дальше что происходит? Вот у меня снег все-таки лежал. И здесь лежал. И там лежал, и он там чуть-чуть лежал. Ну, я не укрывал, просто так вот. Вот здесь вот специально накрыл. Какой я минус вижу? Во-первых, когда он лежит сверху.. В отличие, ну вот представьте, он тут лежит, да, а здесь нет. Где земля быстрее прогреется? Ну конечно же здесь. Ну как она будет прогреваться, если укрыта снегом? Да никак не будет прогреваться. Дальше снег растаял, превратился в лед. Вот он лед. Это что? Это еще один очередной тормоз для прогрева весной грунта. Ну весной какая задача? Быстрее, чтобы грунт прогрелся. Чем он быстрее прогреется, тем можно быстрее сесть тоже редис петрушку Ну как он будет прогреваться если тут лед лед мерзлота вот долбаешь знаете какие мысли у меня возникают <sant surfing> можно ли заносить снег можно вот но хм его то весной нужно выносить а об этом никто не говорит его выносить нужно чтобы его не было, чтобы он не препятствовал, вот эта подушка снеговая, не препятствовала прогреву земли. Выносить его нужно. Вот. Что это дает? И нужно ли заносить? но ну, я считаю, нужно. Почему? Ну, допустим, вот у меня здесь ничего не растет. Почти. Но я оставил на пробу. Вот бегония декоративно-лиственная. Здесь вот калы, я их не выносил, хотя рекомендуют заносить, но я просто решил посмотреть. Почему? Ну, потому что грунт в теплице, вот у меня градусник, уже не первый год стоит. Грунт теплицы а в этом году было минус 35 несколько раз в январе, но даже при минус 35 грудь, температура земли в грунте не опускалась ниже 12 градусов с чем сравнить, потому что здесь уже не, не, не простая грядка, может быть поэтому у меня тут все в пенопласте, как я проверю влияет пенопласт и на сколько градусов, ну, конечно влияет. Вот получается что меня земля неровна с линией горизонта, да она несколько поднята, и оторвана и вот этот слой верхний будет прогреваться до пенопласта, правильно? И Та земля вот выхоложена там внизу мерзлота она не будет охлаждать эту землю мне конечно быстрее прогреется грунт еще один момент Видите, это как типа бугорок сделал вот она отогревается также же было ровно вот так вот отогревается сантиметров 5 я ее сгребаю можно так сгребать да можно к одной стороне вы понимаете если просто оставить вот так ее она прогреется вот так и все следующий день солнце выходит, и вот эта земля, которая оттаяла, она мешает проходить лучам и прогревать ту почву, она тормозит. Ее просто нужно убрать, и вот она открывается, мерзлая земля. Вот здесь я поковырялся, но все нормально, оттаяла, хотя сейчас только 12, вот. Ее нужно, конечно, убрать. Почему? Ну, она мешает прохождению лучей, прогреванию вот это вот мерзлого слоя а тут уже оно как было мягкое так и даже можно и поливать ее все равно будет мягкое вот еще одна знаете я знаю массу способов не только таких не только таких которых вы знаете вот и лично моих способов Можем, конечно, просто пленкой прикрыть, что, что я и делал, чтобы достовериться, вот, допустим, днем, когда солнце, лучей нету, то есть туч нету, получается, вот этот градусник и вот этот, они дают одинаковую температуру, плюс 22, Было такое уже в феврале было, а потом что, солнышко уходит на запад, вот. И приходишь вечером, смотришь, а тут уже не плюс 22. Тут 0 градусов. Знаете? А под пленкой? А под пленкой плюс 10, 12. А почему так происходит? Почему здесь не остыло? Потому что Земля то прогревается одинаково. Что здесь лучи падают? Что здесь лучи падают? Здесь даже хуже Солнце проходит, потому что пленка все равно что-то отражает, рассеивает. И э, здесь, допустим, 100% солнечных лучей проходит. А здесь уже, ну, скажем, 90% хотя бы проходило. И поэтому Земля тут прогревается хуже. Правильно? Правильно. А дальше что? Тепло поднимается вверх. Ну, все. И Земля охлаждается. Вот. И градус градусник показывает, сколько тут температуры А здесь тоже, но ну, поднимается тепло. А куда? А пленка мешает. Вот поэтому получается, что Солнце восходит. И вот эта Земля, что здесь? Что здесь прогревается одинаково, но остывает медленней и намного. Вот я засекал, насколько э -э медленнее. Сколько часов здесь она остывает по сравнению с этой. Какая разница. Ну, все, впереди. Надо засечь. Вот.